И он заходит в самую неприятную для Зерга позицию на Йонсу позициями, которые очень сложно отбиваться без гидролизка. Херо бросает отличные форсфилды, вот здесь слева, снизу та самая группа армии Джо дерется очень здорово, но сверху великолепные форсилды, посмотрите, эти роучи просто бегают туда-сюда, они не могут ничегошеньки сделать с армией Протаса, которая тем временем отлично разминивается вот центре, правда, и сколько энергии у центре, она умирает, но она сделала перед смертью свое дело. Ми сейчас очень хорош Джей-Донга, как раз потерян с который у которого было много мана. Возможно, это момент для того, чтобы напасть. Джейдонг не спешит. Да, и не спешит, он понимает, что ситуация очень сложная. Рисковать нельзя ни в коем случае. Но вот сейчас очень здорово заходит Джейдонг великолепно, спасает призмой И Морталла в очередной раз. И Морталы живут, у них уже по 20 киллсов даже за 20. У одного из них Мортала надо спасать, он отступает как раз к Призме. мы закончились форсфилды, Это момент Джейдонга, момент для того, чтобы защититься, королевы выхиливают трочи, но пока слишком мало джая. Слишком мало, он вновь вынужден отступить. который раз? Жиридон уже потратил несколько рабочих на У но осталось 52 рабочих против 44. Херо, тем не менее, совсем нет газа. Он может варпать только зил, то да у него закончились форселы. Это означает, что он уже провален что Джей Донг таки отбивается, и Мортлами правда Хиро все равно пытается... Смотрите, какая задумка Сентриал Форсфилд! Форсфилд! Форсфилд! Ну где же он и почему такой кривой Хиро? Как же зафейлил Хиро и минус 300 газа. Минус три центри, которые могли бы принести Хиро победу, если бы он закрыл всех роучей. С тем временем очень хорошее забегание от Полда на вторую базу, Ликвид Хиро. Да, Варпзилл там ничего не решил, есть Темплер, но у него нет энергии на шторм. Просто фокусится Нексус, пошел таймварф, чтобы юниты не могли отступить. Подходит армия Хиро, но Нексус теряется одновременно с этим. Пол также отменяет четвертую локацию. Великолепные мувы еще, посмотрите, куда забегает Полд. Неужели минус эта база? Хиро остается абсолютно без Нексусов, какой мув. Какой мул от Полта? И что делает Полт? Он снова погрузился в медиваки. Он летит на главную базу Хиро. Но здесь Хиро уже готов или не готов. У него есть несколько Темплеров, у него есть Талкера. что есть еще у Ликвид Хиро против этой армии? Не совсем понятно. Тут еще с другой стороны подошел дроп минус все Нексусы. Минус абсолютно все Нексусы Хиро. Обратите внимание на табличку зданий. Нет ни одного Нексуса. Сейчас будет нулевой, абсолютно нулевой инком, потому что некуда приносить ресурсы. Фантастика, что вытворил полк Минус четыре Нексуса за одну минуту. Начинается одно из главных сражений в этой игре. Пошел вперед Рейн. У него отличные шансы закончить эту игру. Здесь и сейчас фидбэк в на штормы викингов. Викинги очень пробиты, как же им сложно будет справиться с колоссами, целых 5 колоссов есть у Рейна. Рейну нужно фокусить викинга, фокусить викинга. он именно этим и занимается, но у колоссов нет шилдова, не тают очень быстро под ударами викингов. Рейн ошибается в микро, не может разобрать Викинговые викинга вы остается ни с чем. 70 лимитов у Рейна, великолепно. Он может попасться под дичайшие штормы. Где штормы? Нет штормов от Рейна, там нет штормов от Рейна, здесь он пишет GG. И, и эта игра заканчивается с победой Ждет вперед goal. с рабочими Джей Донг потерян Уже Призма у Хиро Поэтому он лишен возможности так на поле боя Лишен возможности спасать иммортала. Но Джай, похоже, остается без ничего Джай идет в последнюю отчаянную атаку На эту армию Хиро Там по-прежнему живут три иммортала Два иммортала Один иммортал это тоже не спасется Нет, он спасается Отводит его Хиро Иммортал живет это конец для Джей Донга. Это конец Конец для Джая, у которого не осталось ни одного боевого юнита. Liquid Hero. Liquid Hero отправляет в финал Intel Extream Show в главную решительную атаку. Очень много гастов, которые разбрасываются своими ЕМП. Все блестяще делает полк. Ну, прям всех юнитов Хиро забросал своими ЕМП. Психи подходят, и в них влетели снайпершоты Но не до конца. Хороший шторм. по-моему, это конец. Это должен быть конец для Hero. Полт с своими мародерами под огромным количеством медиаком выдержал эту атаку. GG! Это победа Сэм Шторм Полта, который показал, как можно вытащить, казалось бы, абсолютно без бесшансово проигранное ТВП.